друзья всем привет на связи максим подвальников и сегодня мы с вами разберем такую казалось бы стандартную ситуацию лечение с удалением двух вторых примоляров на верхней челюсти коррекция второго класса с опорой на мини винты но возникли сложности какие возникли сложности то есть у нас с одной стороны промежутки закрываются равномерно а с другой стороны и достаточно хорошей скоростью а с другой стороны промежуток вообще не закрывается и вот нам с вами предстоит выяснить, а почему так происходит. Потому что, конечно, в такую ситуацию не хотелось бы попасть. Спасибо большое за вашу активность. Очень много интересных вариантов, интересными вариантами вы поделились в Инстаграм. С удовольствием мы их прочитал. Ну а сейчас с удовольствием поделюсь моими мыслями на этот счет. Итак, почему же промежутки могут не закрываться? Первое, что приходит в голову, это заклинивание дуги. То есть, конечно, промежутки от удаления мы с вами закрываем, на верхней челюсти, на полнопазной дуге, это сталь 19 на 25, в 22 пазе. Почему? Ну, чтобы контролировать положение зуба по ангуляции, по торку, чтобы жесткости дуги хватало и избегать каких-то побочных эффектов. И понятно, что если вы стальную дугу поставили и сразу же дали какую-то тягу, дуга очень сильно клинит по торку, по ангуляции, по ротации, начинает отрабатывать параметры, которые заложены внутрь каждого брекета. И понятно, что никакого скольжения в боковой группе зубов не происходит, и, конечно, дуга будет клинить, и промежутки не будут закрываться. Но в этой ситуации у нас с одной стороны промежуток закрывается, а с другой стороны нет. Может быть, дуга с одной стороны клинит, а с другой стороны нет. Такой вариант тоже возможен. Вот, поэтому проверьте, что дуга у вас классно проскальзывает в боковой группе зубов. Второе – это окклюзия блокирует перемещение. То есть, достаточно ли у вас… Разобщение прикуса. Потому что каждый раз, когда пациент смыкает зубы, кушает, то есть окклюзия может мешать перемещению зубов. Поэтому это тоже то на что стоит обратить внимание. Один из корней, несколько, нескольких зубов упирается в картикальную пластинку. Это, конечно, можно оценить по КТ. Если есть необходимость, сделать какой-то торковый изгиб или какой-то еще изгиб. И, соответственно, дать возможность корню отойти от картикальной пластинки. Тогда перемещение ну, должно возобновиться. Анкилоз. Ну, Первое, что приходит в голову, это анкилоз. То есть, понятно, что мы делаем с вами КТ на этапе диагностики, и уже заранее должны бы знать, есть анкилозированные зубы или нет. Но не всегда можно это увидеть сразу. Поэтому это тоже стоит исключить. Корни удалены не полностью. Ну, в этой ситуации мы с вами видим, что здесь ну, абсолютно все прям идеально, аккуратненько были зубки удалены, все замечательно. Но не всегда так, поэтому нужно, конечно, проверить, нет ли каких-то у нас там артефактов, костных остатков пациент сам снимает чей но вот такой достаточно какой-то не знаю фантастический на мой взгляд вариант но тем не менее то есть пациенту что-то там мешает натирает и он начинает импровизировать да то есть здесь доктор закрывает промежутки при помощи тяги чейна от мини винта к крючку на дуге если пациенту что-то мешает он начинает делать сам это ну конечно это нужно обсудить с пациентом что так делать не стоит Костное образование, остиома или еще что-либо. Да, это тоже, конечно, стоит оценить на КТ, и такой вариант исключить. Ну и прокладывание языка. Как это может происходить? То есть, если пациент инфантильный тип глотания, язык упирается не в переднюю треть неба, а прям по фронтальную группу зубов в верхней челюсти, поскольку мы глотаем несколько тысяч раз в сутки, вполне вероятно, что язык может мешать перемещению. Понятно, что в этой ситуации это происходило бы тогда, у нас бы с двух сторон промежутки не закрывались, но в общем и целом то есть, тоже это стоит проверить. Друзья, спасибо за ваше внимание. Ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте ваши вопросы, с удовольствием на них отвечу. До следующей встречи. Пока.